Что он делает? Что за болван? Помоги ему Аллах. Он обезумен. Может, этому безумию есть объяснение? Похоже. Мира и покоя, Альтаир. Ты на моем пути. Да. Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву.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 Начни поиски с деревянского рынка. Почему он носится? Он бежит от кого-то. Не стоит ему так бегать. куда он так спешит. Хм. А! Кажется, я видела все, что можно.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 никто не поставил. Чтобы это правда была необходимость. Не <связь> надо этого делать. Они не должны делать! Хватит! Я скажу! Я скажу!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 Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им. О! did you are drag TP pair doll Oh, my God. понимаю у тебя много дел Умри. понимаю у тебя много дел Думаете, кто-то гонится за ним? Он в кого-нибудь врежется. Куда кого он так спешит? Что он делает? Hmph. <laughs> Я! Я! Я! Чтобы собрать сведения об окружающем, используйте вид действия.